Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Благодарю вас, мои любимые, за подписку на мой канал Истина Таро, нажатие на колокольчик, комментарии, которые вы мне оставляете под видео, просмотры и лайки моих видео. Мне очень важно получать от вас обратную связь. Даже те комментарии, которые вы оставляете как «спасибо», «благодарю» – все эти комментарии идут посылам во Вселенную. И все то, что вы пишете, оно имеет силу. Мои любимые и дорогие подписчики, я хочу вам сказать, что все мои видео, заговоры, обряды, важно смотреть от начала до конца, чтобы посыл дошел до Вселенной. Это является обязательным условием. Сегодня специально для вас я хочу поделиться этим очень сильным, очень таким действенным, мощным заговором-обрядом, которым я сама пользуюсь. После просмотра которого от начала до конца, повторяясь, это является обязательным условием. То есть с первой секунды по последнюю вы должны смотреть это видео, если хотите получить положительный результат. Ваше желание обязательно исполнится, а удача не покинет вас. Высшие силы вам помогут. Я являюсь проводником между вами и высшими силами. Забудьте свои страхи. Напишите обязательно свои э, желания в комментариях. И просматривайте данное видео. Это очень старый, проверенный способ, который мне достался от моих бабушек, прабабушек. И я хочу бесплатно с вами с ним поделиться, чтобы работать вам на благо, помогать вам. От вас нужно только внимательно смотреть этот ролик от начала до конца, повторяя вслух ваши желания. А чтобы закрепить данный результат и исполнение вашего желания, пишите в комментариях его. Оно обязательно сбудется, поверьте, это проверено мной лично. Зажженные свечи в ролике и вода – это уже начало данного заклинания и уже пошел посыл во Вселенную. Вы уже можете проговаривать слух ваши желания. Вселенная вас слышит. Я являюсь проводником. Просто смотрите на огонь, на воду, сконцентрируйтесь на своем желании, отбросьте все страхи, отбросьте все сомнения. Ведь этот заговор, он обязательно подействует. Все ваше задуманное и желанное, оно обязательно сбудется. Оставьте в комментариях свое желание и сконцентрируйтесь на том, что вы как бы хотите, какой, какой результат, какое это ваше желание. Пока вот я провожу данный обряд. Повторюсь, он уже действует. Загадывайте его. Смотрите сюда, концентрируйтесь. Я хочу вам рассказать немного о свечах, вот, которые вы видите у меня на столе. Это не простые свечи. Это магические свечи, открывающие все двери в то направлении, которое вас интересует. Каждая свеча имеет свой энергетический посыл. Вот, например, эта свеча а Эта свеча направлена на любовь, на то, чтобы найти удачно свою вторую половинку, чтобы удачно выйти замуж, жениться, если это смотрят мужчины, чтобы наладить отношения между ваш, вами и вашим партнером, чтобы мужчина, которого вы любите, к примеру, от него нет никакой обратной связи, чтобы вышел с вами на связь, чтобы первый объявился. Вот данная свеча, она как бы, ну, данная свечка уже использованная, вот данная свеча новая, которую, которая у меня есть, которую вот я заговариваю специально на результат. Значит, данная свеча, это на любовь, на деньги, удачно встретить свою вторую половинку, убрать недругов, убрать соперников, укрепить отношения, убрать с глаз, порчу вы можете это сделать самостоятельно вот, взяв какую ну, определенную свечу. Вот это вот свеча на любовь это свеча например, на деньги, на то, чтобы улучшилось ваше материальное положение, чтобы у вас, чтобы вы рассчитались с долгами, чтобы, наконец, ну, ваше благополучие оно пошло вверх. Каждая свеча здесь индивидуальная. Я провожу работу определенно под каждого клиента, озвучивая, озвучивая ваше имя, дату рождения, энергетический посыл и то, что вы хотите добиться от, ну, от каждой свечки, чтобы вы получили тот нужный результат, которую вы хотите, например, на возврат долгов, если вам нужно, это вот свечка, то вам нужно как бы это все использовать. После использования этих свечей, мои клиенты со временем увидят, ну как бы видят результат и пишут мне сообщение благодарности, что вот у них уже это произошло, что тот, кто не нашел работу, он ее уже нашел что у того, у кого были проблемы с работой, уже как бы эти проблемы ушли. Улучшилось качество жизни. Если вы хотите наладить определенные сферы вашей жизни, к примеру, там это личная жизнь и финансы, то это легко можно сделать, подобрав несколько свечей, индивидуально под вас, которые будут действовать в паре. Итак, Сконцентрируйтесь еще раз на вашем желании. Чем дольше вы это смотрите и проговариваете, тем больше успех на его исполнение и тем быстрее оно исполнится. Сейчас я дам вам немного времени, чтобы вы еще раз концентрировались, посмотрели в центр воды, посмотрели на свечку и загадали это желание. В тишине сконцентрируйтесь, пожалуйста. Теперь, чтобы закрепить результат этого видео, мы закрепляем его такими словами. Прослушайте, пожалуйста, их. Отражение незримое, образ тайного. Проявись по мысли моей, по желанию. Солнцу зайти и взойти, чему велю, тому прийти. Ныне же, сейчас же. Отражение незримое. Образ тайного. Проявись по мысли моей. Солнцу. зайти, зайти. Чему велю. Тому прийти. Ныне же. Сей же час. Отражение незримое. Образ тайного. Проявись по мысли моей. По желанию. Солнцу зайти. И взойти, чему велю, тому прийти, ныне же, в же час. Аминь. Да будет так. С вами была Катерина Таро.